Хотел выразить признательность Светлане, компании ⁇ Золотая Россия ⁇ за то, что так активно и с душой представляют Россию здесь, на территории Цендао, в администрационной зоне ШОС. Очень важно продвигать, продвигать нашу страну, наш русский характер, показывать его миру здесь, в Китае. Очень важно, чтобы все знали и понимали, что Россия настоящий друг, партнер, и вы делаете большую работу. Я вам очень признателен, мы обязательно сделаем здесь павильон Челябинской области и будем вместе продвигать интересы нашей страны здесь на территории Китая. Еще раз спасибо. Вам, спасибо вам большое. Спасибо.